Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 59 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня в видео я отвечу на все ваши вопросы, которые вы очень часто задаете в комментариях, поэтому я надеюсь после этого видоса уже вопросов у вас не останется, поэтому давайте сразу начинать. Как открыть и закрыть сделку в сискальпе? Вот у нас есть стакан, к примеру, вы уже остановили стакан и вам непонятно, как же здесь открыть сделку. Первое, чтобы открыть сделку в лонг, именно по заявке, нам необходимо нажать вот по стакану левой кнопкой мыши. Вот обычной вот этой вот кнопкой мыши открываем эту самую заявочку. Чтобы эту заявку убрать со стакана, нам необходимо нажать на пробел. Мало ли вы просто передумали. Поэтому нажимаем по пробел и эта заявочка у нас просто пропадает. Следующий момент: вы, к примеру, хотите открыть первую заявку здесь, вторую заявку здесь, вот вы расставили вот эти вот заявочки, по которым вы будете открывать свою позицию. Опять же, вы передумали, нажимаете пробел, все, эти все заявочки у нас убрались. Второй момент: как открыть сделку в шорт по стакану? Это уже правая кнопка мыши, поэтому вот в этом месте я хочу открыть сделку в шорт, к примеру, вот здесь вот расставляю те самые заявки, по которым я бы уже, ребята, открывался в шорт. Но опять же. Я передумал, поэтому нажимаю кнопку «Уже отменить». Теперь давайте здесь откроем график Соланы, чтобы нам более подробно уже вам все это показать, потому что здесь у меня открыта Солана, поэтому и на Binance также откроем график Соланы. Сегодня я постараюсь сделать все максимально так вот подробно, разжеванно, чтобы уже каждый понял, потому что очень много комментариев прилетает, надеюсь, реально не останется. Вот смотрите, по салане. давайте обновлю страницу, потому что немного так у нас Binance потуплет. У некоторых может еще не загружаться График трейдинг View почистите куки и все у вас должно загружаться, то есть удалите историю от Binance. Следующий момент, к примеру, чтобы открыться э, здесь у нас по рынку, у нас есть кнопка T английская. Нажимаем кнопку T, сделка открылась на 3 лота уже в лонг. Чтобы закрыть эту сделку, вот прямо в этот момент, нам необходимо нажать кнопку D по рынку. Опять же, если вы так будете открывать сделки по рынку, то комиссия... По рынку 0.04%. Если вы открываете сделку вот такими вот лимитками и фиксируетесь, к примеру, лимитками, то это уже будет 0.02%. Поэтому лучше, конечно же, торговать лимитками, если вы любите работать по стаканам. Следующий момент. У меня также многие спрашивали, вот у тебя, допустим, отображается. Давайте вот откроем сейчас прям сделку. Отображается вот такая пунктирная линия. Если у вас будет базовая версия, график открыт, этого вы не увидите. Вот нету никакого отображения. Поэтому открывайте View. И все у вас уже будет отображаться. Следующий момент, как, к примеру, здесь уже зафиксироваться. У вас открыта позиция на один лот. Выставляем здесь один лот. И здесь мы уже будем фиксироваться. Если хотим этот лот перенести, нажимаем кнопку пробел. Вот отправляемся вот сюда. Нажимаем здесь один лот. Вот здесь мы уже будем фиксироваться. В это время мы с вами уже видим прибыль. Если вы хотите видеть прибыль в стакане, вот прям какая на данный момент. Вы можете его так немножко растянуть. Здесь у нас показано в процентах. Если хотите видеть в пунктах, вот в пунктах. Если хотите видеть в деньгах, вот у вас в деньгах, это там, где будет PES, такой вот запятой сверху, это, грубо говоря, сколько у вас уже в долларах идет прибыль, либо убыток. Опять же, закрыть эту сделку по рынку мы можем на кнопку D английскую, либо вот здесь просто выставить, к примеру, лимитку, и как только цена подойдет вот к этой заявке, нас исполнит, и сделка уже закроется по нашей лимитке, там в плюс, вот вы сами видите, в какой, вот она закрылась в маленький небольшой плюс. Мы с вами разобрали, чтобы открывать сделку вонг, можно открывать левой кнопкой мыши, это вот такой вот заявкой, либо по рынку на кнопку D. Закрыть сделку по рынку, кнопка D, либо вот такой вот лимиткой. Опять же, сделка в шорт, это у нас правая кнопка мыши, либо кнопка Y на клавиатуре, английская кнопка Y. Следующий момент, как раскинуть сетку для фиксации прибыли. Очень частый вопрос, вот, к примеру, смотрите, в этой ситуации мы открываемся прямо по рынку. Я вот хочу, к примеру, зайти здесь в шорт, поэтому нажимаю кнопку Y по рынку. Да? Произошли небольшие проблемы с интернетом, поэтому эту сделку я не открыл. Прямо сейчас, вот нажимая на кнопку Y, сделка открылась. Вот, смотрите, сделка открыта в шорт. Чтобы нам закрыть эту позицию, у нас открыта сделка на три лота, грубо говоря, на три монеты. Поэтому опускаемся ниже и фиксируем частично. Открывали сделку в шорт, значит, чтобы закрыть, нам необходимо расставить лимитки в лонг. Вот первая заявка, к примеру, в этом месте вторая заявка и в этом месте третья. Таким образом, мы сможем зафиксировать нашу позицию. Пускай даже она будет открыта. В следующий момент, у меня спрашивали, как выставить стоп-лосс и как выставить take-profit. Чтобы выставить стоп-лосс, у нас сделка открыта в шорт, значит, стоп-лосс у нас будет где-то выше. Поэтому мы берем, зажимаем кнопку C и выставляем, к примеру, в этом месте стоп-лосс. Если цена дойдет до этой точки, мы с вами уже закроемся по стопу. Если мы хотим поставить take-profit, опускаемся немного ниже, зажимаем кнопку C и то же самое уже take-profit. Все, получается, мы даже вот без этих вот самых заявок, здесь мы то ли потеряем деньги. Тут мы то ли заработаем. Все, получается примерно так. Следующий момент, как торговать с Беларуси. Если вы из Беларуси, выберите другую биржу, либо найдите человека из-за границы, который сделает вам аккаунт, который вам будет полностью доверять, и вы можете торговать уже через его аккаунт. Опять же, есть свои риски, потому что человек в любое время может зайти, мало ли там подать какое-то обращение и забрать у вас аккаунт. Поэтому есть свои риски. Лично я... Купил аккаунт и торгую через VPN. Так вам, конечно, делать не советую. Как перевернуться по рынку? Многие ребята у меня спрашивали эту сделку. Вот, к примеру, смотрите. Эта сделочка у нас сейчас открыта, как вы помните, в шорт. Вам необходимо перейти на стройки, в горячие клавиши. И здесь у вас не будет по умолчанию стоять кнопка R, это перевернуться по рынку. Выставляем на стакан и этой галочки у вас не будет. Поэтому выставляем эту галочку, кнопка R, переходим на стакан. Зажимаем кнопку R и мы перевернулись уже по рынку. Все, получается, если сделка у нас была открыта в шорт, а теперь она у нас уже открыта лонг. Получается, чтобы опять же выставить Take Profit, зажимаем кнопку C, вот Take Profit, вот Stop Loss. Опять же, закрыться по рынку, кнопка D. Все, получается примерно вот такая вот, ребята, тема. Следующий момент, как настроить стакан. Бывает такое, то, что вы открываете стакан, у вас вообще там будет полная белиберда. Вот давайте я вам примерно покажу. Примерно вот что-то вот такое будет, да, вы открываете, вообще ничего не понятно, как увидеть какие-то заявки. Так, давайте еще более так жестко покажу, как это все может выглядеть, чтобы вы вообще понимали. Так, открываем стакан и у нас вот такая вот ситуация. Вообще ничего не понятно, куда заходить, никаких объемов не видно. Нажимаем вот эту вот шестеренку и теперь настраиваем. Смотрим вообще по стакану, первым делом нам необходимо сделать это сокращать тысячи объемом, чтобы мы увидели уже все в тысячах. Теперь смотрим, самый большой объем, я вижу 1,3. 1,5, ну возьмем больше в 3 раза, то есть если 1,5, значит возьмем примерно вот, умножьте на 3, примерно 5000, да, поэтому в первую строчку, заполнение строки объема пишем 5000, все, дальше у нас уже чисто визуальная, крупная заявка, берем примерно половину, это примерно будет 2500, и вот, сразу эти заявочки у нас уже подсвечиваются. Прям крупная заявка, умножайте еще на два раза, будет примерно 5000. Это так, прям быстрое, как это можно настроить. Но сейчас мы это все с вами на примерах посмотрим. В общем, все, что у нас по настройке. Также вы видите, что что я вожу по стакану, у нас никаких процентов не отображается. То есть непонятно, что у нас происходит. Поэтому переходим. Нажимаем отображать линейку, выбираем проценты. И теперь, когда мы вводим по стакану, мы видим, сколько у нас вот 0.2, 0.19%. Это очень удобно, чтобы открывать позиции и сразу понимать, с каким риском ты в сделку заходишь, сколько ты готов потерять, либо сколько ты готов заработать. Следующий момент, как сделать так, чтобы всегда стоп-лосс срабатывал. Да, бывает такой момент, то что ты выставил стоп-лосс, он у тебя не срабатывает. Для этого тебе необходимо перейти опять же в эту шестеренку, нажать вкладку торговля и если у тебя здесь стоит размещение стоп-лосс э, в приложении, выставь на сервере. И все, таких проблем не будет, у тебя стоп-лосс всегда будет срабатывать. Как сделать отображение процентов? Мы это уже с вами разобрали. Как сделать стакан более читабельным? Это мы также с вами разобрали, потому что есть любые вообще стаканы, бывает все запутано. Вы, главное, смотрите, какой максимальный объем, умножаете его на 2 на 3. То есть, здесь тут 2,4 тысячи монет, умножаете на 3, получается около 7. Даже можете выставлять больше. Здесь уже, конечно, видите, просто визуально. Вы можете посидеть, потыкать, вы, я думаю, тут уже разберетесь быстро. Следующий момент, с какой суммы можно начинать? Очень частый момент, вы можете начинать даже с 5 долларов. Вот смотрите, я прямо сейчас возьму, переведу, к примеру, там 190 долларов уже на... Spot и оставим всего лишь 9 долларов. Я вам рекомендую, конечно же, начинать с такой суммы. Вы будете потихоньку себе сидеть гонять. Что-то может получаться, что-то может не получаться. Вот смотрите, шиба у нас вообще вот дешево-дешево стоит. да? Поэтому мы возьмем и, к примеру, по шибе захотим открыться. Вот у нас здесь отображается вкладка объем. На какой объем мы будем заходить. Так как у меня стоит 20 плечо, я, к примеру, зайду здесь с объемом, вот, к примеру, давайте в 50 долларов. 50 разделить на 20, получается 2,5 доллара настоящих по марже. Ставим плашку вход в долларах и, к примеру, хочу открыть сделку в лонг. Нажал и смотрите, все, открыли на 2,5 доллара и размером получается на 50 баксов. Вот так вот это, ребята, все примерно работает, поэтому сейчас вы даже видите свой убыток, вы можете так сидеть тренироваться именно со стаканом, даже с 10 долларов, даже с 5 долларов, потому что там минимальный лот, насколько я помню, около 10 долларов или что-то такое, он в общем не суть важна. Хотим закрыть сделку, нажимаем просто по рынку. Поэтому начинать можно с 10 долларов, просто сидеть, тренироваться. Так, следующий момент. Как ставить стоп-лосс и тейк-профит, мы с вами уже полностью разобрались. Как раскинуть сетку, тоже разобрались. Вот если, к примеру, в этой ситуации. Мы заходим вот прямо по рынку, там в лонг, на вот объем 5 200 это полный объем. Как мы можем фиксироваться? Можем фиксироваться тремя частями, мы можем фиксироваться еще более мелкими. Возьмем, к примеру, уже 200 монет. И будем вот так вот раскидывать. То есть вот так вот мы постепенно будем фиксироваться. То есть цена будет расти. Зафиксируем ту часть. Зафиксируем еще выше. Главное нам выставить такой объем. Вот 200. Мы уже выставили 400, 600, 800, 1000, 1200. Ну то есть вы поняли, да? Выставить на 5200. Если хотим уже конкретно зафиксироваться. Take Profit. Все, тут мы зафиксируемся. Здесь мы не хотим потерять стоп-лосс, то есть если цена дойдет, все окей, грубо говоря, мы там потеряем. Поэтому пускай эта сделка пока повисит. Следующий момент, где искать крупные объемы. Также очень частый вопрос, переходите с Cisco это вот знаете такой своеобразный скринер, где вы можете зайти и полностью посмотреть. Вот у нас именно стакан фьючерсов, это стакан спота. Здесь отображаются сразу крупные плотности, вот, к примеру, по монете Атом есть на 226 тысяч долларов крупная плотность. Поэтому прямо сейчас можем, конечно, ее показать, но давайте, чтобы более наглядно, Вот, к примеру, по монете Дудекс. Нажимаем здесь скопировать тикер. Теперь мы с вами переходим уже в стакан и в терминал Binance. И здесь мы сразу вставляем, чтобы для удобства. Также вставляем в стакане фьючерсов и также в стакане спота. Так, выставили. У нас в стакане спота, как мы с вами видели, есть крупная заявка на шорт. Поэтому переходим и смотрим. Как вы видите, есть в спота крупная заявка на 10 тысяч монет. Если у нас здесь стоят заявки полтора тысяча, То есть от этой заявки уже, ребята, можно попробовать поработать в шорт. Но опять же, где-то вероятность, что цена пойдет в шорт. Вы должны еще смотреть, если цена к этому уровню подходила очень мало раз, к примеру, в данной ситуации она к этому уровню мало раз подходила, вероятнее всего будет отскок от этой плотности. Если цена подходила к уровню очень много раз, то вероятнее всего, что эту заявку начнут разбирать и цена дальше улетит на повышение. Вот смотрите, у нас по монете шиба пошел рост. И мы вот знаете, вот так вот постепенненько фиксируемся. В этот момент мы с вами видим, сколько мы уже с процентов вытягиваем. Чтобы поставить сделку в безубыток, опять же, над стаканом зажимаем кнопку «С». И левой кнопкой мыши выставляем стоп-лосс уже в безубыток. То есть, если цена даже упадет к этим отметкам, мы уже не потеряем. Только вытягиваем профит э, с этой сделки. 11% уже к нашей инвестиции, поэтому даже с 10 долларов, ребят, можно начинать спокойно торговать. Все, по этой ситуации мы также с вами вроде разобрались. Искать крупные плотности на Scalp Life, вот этот самый сайт. И здесь можно находить такие крупные плотности, от этих плотностей торговать. Это уже от вас зависит, от вашей торговой системы. Я лично торгую от плотностей, но если есть сильные уровни, так беру пробой этих самых уровней. Как понять, что заявку будут разбирать? Это мы уже с вами также разобрали вот быстренько. Если цена подходит к определенному уровню, вот, к примеру, здесь у нас уровень, да, очень много раз. И мы смотрим, то что заявку начинают потихоньку отщипывать, вот сейчас 12 тысяч монет будет 9, 8, 7, в этот момент стоит заходить в пробой, потому что вероятнее всего то, что цена очень много раз подходила к этому уровню и вероятнее всего уже будет истинный пробой. Если цена к этому уровню подходит там второй, и уже насчет третьего раза не могу сказать, но если второй раз подходит крупные заявки, вероятнее всего будет отскок и на этом отскоке уже можно будет заработать, поэтому примерно, ребят, такая вот ситуация. Как уменьшить или увеличить информацию в стакане. Вот смотрите. У нас, к примеру, вот такой вот стакан. Можем навести на стакан вот мышку. Здесь нажимать. Вот смотрите. Сейчас 9000 монет. Вероятнее всего, вот этот вот небольшой уровень. Он будет пробит. Вероятнее всего. Чтобы уменьшить или увеличить информацию в стакане. Зажимаем кнопку плюсик. И сразу увидите, как стакан уменьшился. И видна более такая большая информация. Чтобы уменьшить, нажимаем кнопку минусик. Чтобы уже более детально Наводим мышку над стаканом, зажимаем кнопку «H» английская, и начинаем просто крутить колесик. Вот, видите, сейчас у нас стакан то меньше, то больше. Все зависит от того, на каких таймфреймах вы будете торговать. Примерно вот так. Настройка терминала Binance. У меня на Binance все настроено именно так. Можно вот нажать на эту шестеренку и выбирать, что вы хотите здесь видеть. Если хотите видеть избранное, добавляйте избранное. Если хотите видеть сделки, Добавляйте сделки. Я лично себе поставил рынок, график, позиции, открытые ордера и разместить ордер. Чтобы у меня здесь был выбор монеты, был график, видна была позиция, по которой я работаю. И, так скажем, возможность открыть и закрыть позицию. По монетке шиба у нас пока вот такая вот ситуация. То есть мы можем спокойно себе сидеть и наблюдать. Теперь давайте попробуем посмотреть по графику, как это вообще все выглядит. Поэтому здесь вводим 1000 и открываем этот самый график, чтобы вот та самая информация. Мы уже стоим в безубытке в этой ситуации. И если цена у нас пойдет выше, мы сможем с этой ситуации еще дополнительно заработать. Но опять же мы здесь убираем сейчас небольшой уровень. И возможно этот уровень можно посмотреть на стакане спота. Здесь у меня открыт один только стакан фьючерсов, потому что некоторые ситуации я торгую чисто по теханализу. Но большинство ситуаций отрабатываю со спотовым стаканом. Больше внимания лучше обращать на спотовый стакан. Потому что цена ходит от спотового стакана. На фьючерсах может ставить огромную заявку, но эту заявку могут просто мигом разобрать. Плечи как работают. Вот смотрите, давайте вам постараюсь объяснить максимально простым языком. Я лично торгую всегда почти с 20 плечом, 20 x К примеру, я открываю сделку на 100 долларов. Эти 100 долларов мы умножаем на 20 и получается фактически вход в сделку на 2000 баксов. 100 умножить на 20. Если цена упадет определенного актива на 5%, минус 5%, я потеряю именно от этой суммы 100 долларов. Если цена у нас, к примеру, вырастет на 5% определенного актива, я заработаю 100 долларов. Итого, ребята, получается в этой ситуации то, что если цена упадет на 5%, я потеряю свои 100 долларов, которые инвестировал. В этом и есть опаска плеч, потому что когда ты торгуешь большим плечом, у тебя... Любое движение цены уже может полностью ликвидировать твои деньги. Если вы торгуете мелким плечом, там пятым, третьим, это так уже более безопасно. Но опять же, я всегда торгую со стоп-лоссами, поэтому мне не важно, как цена там будет падать. У меня стоп-лосс в основном там 0.2%. 0,3%, поэтому я себе позволяю потерять не такую большую сумму, не 5%. Бывают, конечно, были такие моменты, то, что я там пересиживал, были ликвидации, такое, ребята, тоже бывает, такое, наверное, многие трейдеры проходят. Вот как работают плечи, поэтому, если цена у нас упадет на 5%, мы уже потеряем все свои деньги. Если вырастет, ну, в данном случае, если у нас сделка была открыта в лонг, то, понятно, мы заработаем... 100 долларов уже к своему депозиту. На таком вот коротком движении, если цена вырастет всего лишь на 5%. Думаю, подробно вроде как объяснил. По сделке шиба у нас, как вы видите, уже цена была закрыта. Точнее, цена вкатила и по стоп-лоссу у нас закрыла. Следующее, эти отменить заявки, просто кнопка пробел. Вроде как все понятно. Так, какие комиссии мы с вами разобрались? Если открываешь по рынку, это 0.04. Если открываешь обычными заявками, это 0.02. И последний вопрос на сегодня, как покупать на споте. Это у нас уже, ребята, 59-й день. Я инвестирую каждый день в криптовалюту. Сегодня мы добавим монетку Белла Протокол. Опять же, если вам понравилась какая-то монета, я уже не буду более подробно рассказывать, чтобы вас уже сегодня не нагружать. Мы сразу переходим вниз и смотрим, где же можно купить эту монету. У нас есть Binance, BitHump, Gate. Нажимаем вот первую ссылку на Binance. Поэтому нас сразу перекидывает там, где мы можем купить эту монету. Я хочу лично купить по рынку. У нас уже открыт тот самый график, именно Белла. Поэтому я перехожу, нажимаю по маркету и нажимаю на 25 долларов. Нажали, все, купили. Теперь эта монетка. Вот у нас появилось 12 38 76. Чтобы эти монеты уже нам красиво отслеживать, мы можем перейти на CoinMarketCap и здесь добавить транзакцию. После вы можете скачать приложение и там уже детально просто отслеживать, какая у вас статистика по портфелю. Добавляем эту транзакцию и, ребята, всего получается, я уже заинвестировал за 59 дней 1475 долларов. В плюсе пока примерно на 30 долларов. Опять же, если вы переходите не с CoinMarketCap, есть у вас вот панель инструментов. Здесь вы нажимаете «Торговля», выбираете «Классическая» и после уже выбираете монету, в которую вы хотите инвестировать. К примеру, это будет монета БРД. Нажимаете и здесь вот точно так же все можно сделать по маркету. Как продать свои монеты? У вас здесь вот те будут самые монеты, вот к примеру 12. Вы выставляете вот «Продажа». И просто сразу их продаете уже по рынку. Вот так вот, ребята, все работает. Если это видео для вас было полезным, то напишите это обязательно в комментариях. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Там выходит актуальная информация по инвестированию в IPO, в ICO. Сегодня, кстати, проходит ICO у нас на листе, поэтому я рекомендую там принимать участие. А так, ребята, там полностью вся моя бесплатная информация, куда я инвестирую в данный момент. Если видео было полезным, обязательно не забудьте оставить свою реакцию и пишите новые вопросы, на которые вы хотите узнать ответ. Надеюсь, более подробно все объяснил. Возможно, некоторые моменты упустил, поэтому пишите об этом в комментариях. Всем удачи, всем профита, всем пока!